Всем привет! На связи Габрила Вольга. Сегодня я хотела поделиться с вами своими успехами в обучении в команде Smart Money. Начала я обучение, зарегистрировалась я в команду 31 декабря. Первую неделю, скажем так, я проходила первый пакет обучения чисто для ознакомления. Потом Мне когда понравились уроки, я уже, конечно... Пошла дальше, и вот э, буквально работаю, так сказать, э, месяц. И вот за этот месяц, значит, вот моя страничка, вот мой, вернее, личный кабинет Гаврилова Ольга. Э, вот за этот месяц у меня команде 8 лично приглашенных людей, партнеров 9. А заработано 150 долларов. За месяц, я считаю, за первый месяц обучения и по ходу обучения зарабатывания, я считаю, это неплохой результат. Люди в команду добавляются сами по себе. Я даже, честно, вот вообще никаких усилий не прилагаю сюда, потому что настолько настроено все до такой степени в автомате, что я их вижу только когда захожу в свой личный кабинет. Я вижу, что человек пришел ко мне в команду. Как там все это работает? Ну, походу все это, по мере обучения мы все программки, все это запускаем. И получается автоматическая такая автоворонка, в которую попадает человек и в итоге приходит в команду. И вот с этих 9 человек с этими я общалась только с одним человеком. И то, когда она уже полностью стала партнером полноценным. Так что вообще здорово, конечно. Я такого обучения нигде не видела. Ну ладно, сегодня я хотела другого. Вот мой баланс, значит, у меня сейчас на балансе 155 долларов. В ходе обучения я начала инвестировать в наш холдинг благотворительный GMG. Сразу вот покажу сейчас и там свои результаты. Первую инвестицию я сделала 20, по -моему, 2 января. Да, получается за 3 месяца. Сейчас я вам покажу результаты, что я заработала. Получается, вот у меня Доброкоины. Это наша э, валюта, криптовалюта, на которой мы зарабатываем. Вот, э, получается, я за это время заработала. вот это. У меня э, чисто начисление на 2036 Доброкоинов. Когда я, значит, инвестировала, инвестиции у нас Доброкоин стоил два цента. Сейчас Доброкоин стоит 4 цента. Поднялся буквально получается, я за три дня сразу увеличила свой доход в два раза, я могу их продать уже по 4 цента. Но пока я их не выводила, вот сегодня было начисление. Сейчас я вам покажу именно по таким своим история начисления. Вот она. Вывод денег каждую пятницу зачисления выводить вы можете на любой свой любой кошелек. В смысле продать на бирже и выводить потом доллары уже в свой любой кошелек. Вот первое начисление у меня было 23 я инвестировала. 25 января буквально за три дня и я у меня начислено 316 доброкоина. Вот 1 февраля начислено 1107. И сегодня вот два начисления было по 612 доброкой Ну в итоге вот у меня вышло 2036 доброкоина. 4 цента я их могу продать на бирже и деньги дети вывести соответственно уже на свой любой кошелек и либо инвестировать дальше Но выводить я их не буду я и скорее всего инвестирую дальше потому что очень выгодно просто супер мне нравится так что если вы хотите зарабатывать так же, в принципе. Но я не скажу, что так же. У всех любые, у всех разные подходы к обучению. Кто-то быстрее обучается, кто-то медленнее. Я не скажу, что я слишком быстро, потому что ну, у меня не всегда есть свободное время, чтобы посидеть, сделать домашние задания выполнить свои. Поэтому кто-то начинает зарабатывать, конечно, быстрее, если проходит быстрее обучение, делаешь быстрее домашнее задание, сдаешь, проходишь следующий урок, соответственно, настраиваешь все программы и, соответственно, быстрее у тебя получаются все эти uh, заработки, выплаты по инвестициям. Uh, с команды уже идут заработки. Если кто-то хочет, пожалуйста, добро пожаловать uh, в нашу команду. Обучение просто, ну, я даже не могу сказать, что даже не то, что супер, оно просто шикарное. Я когда пришла сюда, я в принципе знала компьютер, обучалась в других компаниях где-то, покупала курсы по обучению, и мне казалось, что я все уже знаю. А когда начала обучаться здесь в Smart Money, то я поняла, что у меня очень-очень много побелов. В основном, как в компаниях других обучают, когда и говорят, что даем обучение, в об основном обучают, как дают программки, которые ты запускаешь и по ним работаешь, но развиваться ты так не можешь все равно. Здесь обучение идет на то, чтобы ты начинаешь развиваться, то есть ты ютуб канал, создаешь будешь делать видео, копирайтингу учат, именно обучают, как правильно писать посты, как вести, упаковать свои все соцстранички, то есть Вообще, то, что действительно нужно для развития, для своего бренда. Не просто так, чтобы тебе дали программки, и делай рассылку, спам. И когда люди придут, уже кто-то придет, тогда и зарабатываешь. Тут именно совершенно другие методы. Вообще не похожи ни на что, на то, что я проходила. Где-то обучалась. Обучение, конечно, платное, но... Главная фишка в обучении, то, что ты оплачиваешь обучение только после того, когда ты заработаешь уже деньги. То есть заработаешь не такие вот, как, допустим, я за месяц, то, что я заработала деньги, а заработаешь в два раза больше, чем стоит, допустим, курс обучения. Заработал, оплатил. Не заработал, с вас никто денег требовать не будет. Если вы еще в поисках заработка, в поисках обучения. Хотите научиться действительно зарабатывать, действительно вести свои страницы любые, в любых соцсетях. Обучение просто классное. Профессионально так все выдано. Видео уроки все. Не понял, вернулся назад. Опять прошу урок. Понял, сделал домашнее задание, отправил на проверочку. Проверили. Все замечательно. Супер, проходишь дальше. Ну вот, в общем-то, и все. Я хотела поделиться именно этими э, своими достижениями. Мне они очень нравятся за месяц работы. Я считаю, первый, первый месяц работы. Это просто супер. Всем до свидания. Кто хочет зарегистрироваться, кто хочет попасть к нам в команду, ссылочка будет под видео.